Эта аудитория. Ну что, прошел вчера первый этап, 1-8 финал Лиги Чемпионов. Спортинг подвел, конечно. Манчестер Сити просто деклассировал его 5-0. Ну, это было довольно-таки очевидно, что Манчестер Сити выиграет. Но, тем не менее, Спортинг... Ну, была большая вероятность, что хотя бы одну банку в закатит. катит. Но не случилось. Матч ПСЖ Реал прошел по... В принципе, по моему сценарию, я говорил, что не стоит ставить на какое-то голевое решение. Есть смысл присмотреться к победе ПСЖ по ударам в створ. Так оно и получилось. В Реал Мадрид вообще ни одного удара в створ не нанес. Ну, в принципе, меня не впечатлила игра Реала, учитывая, что играл Бензима. То есть Реал был в полном составе. Ну, ПСЖ чуть не повезло. Если, я думаю... Реал будет показывать такую же игру дома, а пассажир чуть повезет больше, то вполне вероятно, что пассажир его пройдет. Ну, ладно, не суть. Сегодня хочу рассмотреть очередной матч Лиги чемпионов. Это Интер-Милан против Ливерпуля. Обе команды занимают топовые позиции в своих чемпионатах. У них довольно-таки а, плотный график был. А, у Ливерпуля, конечно, позиция была чуть полегче. Ну, и он затратил меньше сил. Но а Интер-Милан играл и с Ромой, и с Наполе. А, и с Миланом это довольно-таки топовые команды. Наполе занимает первое место в чемпионате. Ну, и не особо впечатлила меня игра Интера. Как-то, ну, последний месяц подсдал оппозиции Интер. Ну и в принципе он как-то не то, что последнее месяцы, последние полгода, наверное, как-то не особо хорошо выглядит с топовыми командами. И в групповом этапе Лиги Чемпионов против Реал Мадрида совсем он как-то никак выглядел и в своих чемпионатских играх. Вот. Ну что по матчу с Ливерпулем? Ну по составам у Ливерпуля будет играть полный состав, плюс к тому же он усилился Мане и Слахом потому что они приехали с чемпионата Африки. Вот. Но а у Интерна не будет играть два игрока основного состава, это Барелла и Корея, что также а, на руку Ливерпулю. Ну и в принципе Ливерпуль понимает, что Интер на спаде, пока на спаде, хрен его знает, что будет там через месяц, когда будут ответные игры там, или позже. Ну а сейчас Ливерпуль ну, Интер на спать Милан-то понимает, почему бы Милану этим не воспользоваться? Тем более не будет двух основных игроков. У Милана состав просто шикарный. Поэтому я думаю, что Милан будет давить, Милан будет забивать. Почему бы нет? И вот этот коэффициент 2.04, который на победу Ливерпуля, ну, я думаю, что он обоснованный. Ну, я не буду тут ничего выдумывать, просто тупо поставлю на победу Ливерпуля с коэффициентом 2.04. 0 -4. Посмотрим, как получится. Но ну, а вы же пишите свои комментарии, может, у вас какие-то другие мысли. Оставляйте лайки, дизлайки. Ну, подписывайтесь на канал. Все, давайте. До следующего видео.